Сегодня будет самый сумасшедший, наверное, прямой эфир, потому что очень-очень долго стояли в пробке, задержались. и В результате не успел, в общем, вовремя попасть на локацию, где должен был провести прямой эфир. Что мы установили? До конец то мы закончили объект в Уссурийске, мы закончили объект в Подольске. 5 постов в Уссурийске, четыре поста в Подольске. А, это вообще были тяжелые объекты, тяжелые дни были. Там было много функционала. И плюс еще то есть такие штуки. Хотел сразу клиентам обратиться, кто к нам обращается. Вот смотрите, когда мы вам что-то устанавливаем, ставим мойку какую-то самообслуживание, да, привозим оборудование, там еще что-то, Поверьте, если мы вам что-то советуем сделать вот так или вот так, мы советуем это не для того, чтобы просто так что-то там рассказать вам или поумничать. На самом деле мы это вам советуем, для... потому что мы знаем, как это все работает, почему так лучше, и поэтому мы не просто так вам все это советуем, мы не просто так вам говорим, сделайте вот так. Например, вот сейчас клиент у нас Подольска. Подольске, и у него мойка в полуподвальном помещении. Там очень большая сырость. Вытяжки вообще нет практически никакой. Да, очень хороший клиент. Все сделали, все запустили. Но если человек не сделает сейчас вытяжку там, то оборудование постоянно будет моросить. Там будут происходить всякие сбои. Поэтому огромная к вам просьба. Делайте то, что мы вам советуем. Или прислушивайтесь к тому, что мы вам говорим. Поверьте, у вас тогда будет оборудование работать намного лучше. Второе, это... Заземление. Очень многие люди на это не обращают внимания, что заземление это типа так ерунда, она так для отвода глаз. На самом деле заземление, когда у вас 380, это очень нужная штука, очень реально, это очень нужная штука. Поэтому постарайтесь, когда мы монтируем, прежде чем монтажная бригада приедет к вам, постарайтесь сделать заземление реально, чтобы это было заземлением. Не просто там, знаете, какой-то провод, который, знаете, есть такой мем, где там в мешочек с землей уходит этот провод. А на самом деле, чтобы это был специальный, там, контур, сделанный, там, треугольный контур, который закопанный в землю, там, на полтора метра, там, ну, все как полагается. Потому что ваше же оборудование будет работать лучше, если вы прислушаетесь к нам, если вы сделаете все, что мы вам говорим. Под отведение, я думаю, в принципе, все это знают. Ну, в основном вот это. Плюс э, очень часто бывает, когда клиенты, например, э, слишком делают маленькую техническую комнату. Вот это тоже проблема. Понимаете? Когда вы делаете маленькую техническую комнату, в результате, когда наша бригада устанавливает там оборудование, э, потом, когда нужно производить какие-то технические работы это будет очень тяжело сделать. Это реально, это будет большая проблема произвести какие-то технические работы. И поэтому огромная к вам просьба. Заранее постарайтесь подыскивать помещения, которые, в которых потом вам уже в дальнейшем будет легче развернуться, там, слить масло, там, или еще что-то, какие-то вот такие моменты сделать. Но это реально проблема тоже многих клиентов. Кстати, наши парни проходили обучение, как правильно подбирать землю, что какие какие моменты надо учитывать э, при про подборе земли, как, как оформлять документы. К нам приходил человек, который уже лет, наверное, 10 занимается чисто подбором э, земель для моек самообслуживания в Москве и Московской области. Я обучал всю нашу команду. Это реально было очень полезно для наших ребят. И следующий мой прямой эфир, я обязательно э, его проведу. И там Расскажу именно по этой теме, как правильно подбирать землю, что именно именно законодательно имеется в виду, что нужно, какие моменты надо учитывать, потому что это человек реально, который ну, собаку съел на этом деле, поэтому к его советам стоит прислушиваться. Мы полностью сделали тезисы такие вот, да, там выписали. И на следующем прямом эфире я обязательно это все озвучу, расскажу вам, я думаю, будет интересно. Оборудование сейчас, оно в принципе нами так собирается, что его очень легко... Э -э самим смонтировать на объекте наши парни всегда с вами на связи вы просто выходите с ними на видеосвязь и дальше наши парни вам объяснят что надо делать как надо делать как монтировать что нужно сделать тимур кстати здесь я знаю много клиентов с казахстана тимур у нас наш клиент который открылся в октабе это давний у него 6 постовая мойка если я не ошибаюсь он уже практически окупил свою мойку вот. А, кстати, Казахстан, это прям самый такой очень активный регион. Вообще, сейчас Россия тоже насчет мойка самообслуживания очень сильно э, ну, прям этот рынок расширился, как сказать, как правильно сказать, не знаю. Очень много клиентов сейчас стало. Сейчас, ну, как раньше, нам не приходится объяснять, что такое мойка самообслуживания, сколько денег она приносит, сколько времени можно, этот бизнес окупается. Сейчас, в принципе, у, у всех есть знакомые, кто уже открыл мойку самообслуживания. И в принципе, сейчас уже все знают, что этот бизнес очень-очень выгодный. И причем самый, самый кайф этого бизнеса, что вашего внимания там практически не требуется. У вас... Есть регулятор давления, вот им регулируете давление. Но смотрите сюда. Есть такая штука. Если вы. Иногда бывает, когда оборудование стоит давно, работает давно, да, и уже помпа, там сальники как-то исхудались, да, там клапана, ну, все это уже надо заменять. И очень многие, чтобы повысить давление, до конца закручивают регулятор. Вот это нельзя делать ни в коем случае. Почему? Потому что в регуляторе есть пружинка. Она сбросной такой, вот этот байпас-система это сбросной клапан, который сбрасывает излишнее давление. И если вы э, не будет регулятор до, до конца закроете давление в результате не сбросится и вас может вырвать голову поэтому если вы понимаете что у вас уже слабое давление вы в принципе уже докрутили регулятор сколько там возможно а можно это я вам объясню до конца докручиваете регулятор и назад ровно три круга назад вот это то что можете вы сделать вот это ну, так разрешено как бы сделать этого расстояния в принципе хватает чтобы пружинка прыгалась и скидывала давление поэтому э, давление если у вас нету давления, значит нужно поменять сальники или клапана посмотреть в каком у вас состоянии или сам регулятор нужно заменить. Вообще я советую, многие советуют э, ремкомплект менять на регуляторе. Я не советую ремкомплекты менять. Почему? Потому что ремкомплекты держатся максимум месяц-полтора. Он стоит там 700-800 рублей, но месяц-полтора и опять вам надо будет его менять. Поэтому я лично советую просто заменить регулятор и полтора года еще он точно верой и правдой вам прослужит. А, ну смотрите, чтобы вы понимали, как мы отправляем, делаем доставку в Узбекистан. В принципе, Узбекистан это такое дружественное с Россией государство, поэтому через границу товар проходит очень легко. Значит, что вы можете сделать? Договаривайтесь просто с таксистами, которые уже ездят туда, делают рейсы. Это вы сами в Узбекистане прям можете узнать про людей, которые делают рейсы именно с России в Узбекистан. И они там, я не помню, на границе там тысячу или две тысячи рублей дают на таможне. И, в принципе, товар спокойно проходит, вообще никаких проблем нет. Поэтому там не надо что-то какие-то налоговый вычет и там еще, еще что-то. Это в принципе можно всего избежать. Такой маленький секрет. Это лайфхак для тех, кто хочет приобрести оборудование. Так что вы можете смело заказывать оборудование, приезжать к нам. Мы находимся в Москве. Москва это самый лучший логистический центр. Поэтому вы можете приехать к нам, посмотреть оборудование. Мы можем показать на мойках, где оно, как работает. Дальше вы, мы вам объясним, если нужно, как его монтировать. И если нужно, даже наша бригада тоже может к вам спокойно приехать и смонтировать оборудование. У нас сейчас есть проект Который мы сейчас будем запускать Это вообще Конго а, Правда я не знаю отправлять будем монтажников нет, Но оборудование отправлять будем точно а, Это а, смотрите Чтобы вы понимали Бывает так Какое бы дорогущее оборудование у вас не стояло Бывает так, что иногда бывает немного выходит э, пена. Это, это бывает, это случается. Чтобы вообще этого избежать, нужно, конечно, ставить э, клапана высокого давления на воду на выходе. Тогда э, пена и вода они не мешаются. Если ставить клапана высокого давления. Но так как это очень дорогая услуга, один клапан высокого давления обходится в районе там, 25 тысяч. Поэтому это очень часто, ну, очень часто, практически никто не ставит. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас на, на вашей мойке, если вы запускаете мойку самообслуживания, и на вашей мойке такого не происходило, значит, вы что делаете? Вы ставите просто клапана высокого, ну, надо немного расщедриться, и ставите клапана высокого давления, и спокойно у вас тогда этой проблемы не будет. Потому что, когда не стоят эти клапана, в результате пена начинает. И плюс еще. Это первое, клапана высокого давления. Второе, чтобы этого не было, это нужно ставить... Ну, я такие маленькие секреты рассказываю, которые еще которые фирмы, которые недавно начали заниматься этим бизнесом, этого еще не знают. Надо ставить специальные инжектора, которые на высоком давлении уже... По, химия подмешивается на высоком давлении, соответственно, она не проходит через помпу. И, соответственно, она никак не будет мешаться с обычной водой. Только если вы нажмете кнопку пена, только в этом случае э, будет идти пена с, э, с вашего пистолета. Если у вас в городе еще нет, не открыта мойка самоуслуживания, то э, примерно нужно от количества машин. Ну, в среднем я могу так сказать, что сейчас 33 тысячи населения э, мойка при таком количестве людей в городе или там поселке, без разницы, э, она может приносить и до 10 тысяч в сутки каждый пост может приносить. И у нас есть реальные кейсы где люди реально столько зарабатывают один пост, потому что нету конкурентов, 30 тысяч населения. Это, в принципе, нормально, чтобы люди мылись. Тем более, такой тоже еще один лайфхак. В маленьких городах людям делать нечего, и поэтому они очень часто, наоборот, они чаще заезжают на мойки самообслуживания, чем, например, в городе. Если в городе все заняты, деловые, и там им на, не до мойки самообслуживания или вообще там не до мойки машины, имеется в виду, то в мелких городах очень часто, очень часто, поверьте, заезжают на мойку самообслуживания. Мы сами, для нас первое время, когда мы открывали мойки самообслуживания в маленьких городах, это было такое удивление, охренеть, откуда столько там городов вообще, мы открывали вообще в городах там по 5 тысяч населения, 3000 населения открывали. И на самом деле просто мы поняли такую штуку, что людям просто заняться нечем, и они одно из их развлечений, это просто пойти помыть любимую ласточку. Нет, мы работаем круглый год, мы работаем все время, мы работаем не то что круглый год, мы работаем практически без выходных. Тем более сейчас, когда э, э, у нас завален э, склад с э, заказами, э, сейчас, когда мы, э, ну, у нас бригады, вот сейчас у нас бригады там одна в Уссурийске, один в Иркутске, э, там в Новороссийске, в белый, только с белой глины приехали. Э, в общем, много где у нас, вот в Подольск, короче, очень-очень много. Смотрите, это зависит же, сколько постов вы хотите сделать. Это зависит от того, ну, я советую там, если вы открывать мойку самообслуживания, это минимум 10 соток, минимум 10 соток. А уже потом можно смотреть, ну, потому что, если вы хотите, чтобы она реально приносила прибыль, там, чтобы это было нормально, можно было развернуться, помыть машину, протереть машину, выехать, то это, конечно, лучше открывать не меньше 10 соток. Ну это вообще без проблем, это 15 метров это не расстояние, поверьте, у нас есть э, клиент, который 300 метров делал канализацию, это что делалось? Это делались переливные такие колодцы, постоянно делались переливные колодцы, там, ну, там целая система, они замутили, там. Это, это был очень-очень тяжелый объект очень тяжелый объект, который человек реально заморочился. И вот метров 300, если я не ошибаюсь, они там проводили канализацию. Есть, может быть, меньше, э, там, но не намного, если честно. Так, ну, пылесос, если ставить, то, конечно, наверное, напольный. Почему? Потому что на весной это как? Это, ну, в основном это на юге ставятся навесные пылесосы. Это так, чтобы сэкономить там, в раму просто засовывается пылесос и вешается куда-нибудь на стену. А на самом деле, конечно в идеале, если вы хотите, чтобы ваша мойка так эстетично выглядела, чтобы это все было красиво. Во-первых, это ставится на весны, они ставятся в посту, в самом эти получается пылесосные станции, а в посту, как, как вы, наверное, многие обладатели моек уже знаете, что в посту лучше не ставить э, пылесос, а лучше его ставить на улице, поэтому, конечно, это напольный обычный пылесос, э, там, одна постовой, в зависимости от того, сколько у вас постов и проходимость. Вот здесь вообще проблем нет. Вот, э, очень многие думают, что мойка самообслуживания, такой бизнес, там, надо постоянно внимание, там, постоянно там, следить за ней, нет, на самом деле вы просто приезжаете, находите администраторов, каких-нибудь людей, которые будут за ней следить, и все. И мойка сама по себе работает вообще без проблем. Вот тут можно вообще не, не, не заморачиваться, потому что у нас есть уже, и кто знает, наверное, что есть много объектов, которые люди открывались. Они сами находятся, к примеру, в Москве, а объекты открывают очень в разных регионах, вообще во многих разных регионах. Поэтому это абсолютно возможно. Плюс сети. Они бы не открывались в разных городах, если бы это было бы так сложно контролировать. А там ну, реально очень просто. У меня есть знакомые, которые открылись там в двух-трех городах разных. Да, мы занимаемся проектированием вообще без проблем. У нас есть сейчас отдел строительства, это первое. А второе у нас есть... Помимо отдела строительства, у нас есть парни, которые именно делают чертежи. Если вы вдруг заказываете, проект, если я не ошибаюсь, стоит 50 тысяч, если делать полный капитальный проект вашей мойки. Это Он стоит в районе 50 тысяч, если я не ошибаюсь. Но относительно того, что предлагают на рынке, это очень-очень хорошая цена, там вам полностью подключится делать. Если я не ошибаюсь, такая цена вроде. Ну, документы компании нужны, имя, фамилия, Собственника, если не ошибаюсь, и дальше там ИНН, не ИНН, все, а в принципе сама лизинговая компания дальше вас проверяет и смотрит, насколько вы кредитоспособны. Если вы кредитоспособны, все нормально, с вашей историей все хорошо, кредитной, то в принципе они без проблем выдают, у нас уже, наверное, ну... Я не помню точно, врать не хочу, но где-то около 10-15, наверное, где-то вот так проектов есть, которые через лизинг нам оплатили. Вот сейчас, последнее время, и это, кстати, очень хорошо заходит, мы вот этого махающего человечка делаем, потому что уже заготовленная есть кукла такая. Она у нас по очень хорошей цене, мы предлагаем клиентам. Дальше это, конечно карты лояльности. Дальше это Инстаграм. Вы размещаетесь в каком-нибудь местном паблике. Очень хорошо. Вот я говорю о тех фишках, которые реально работают. Я не говорю, а там очень много флайера, а не флайера, Это все шляпа. Они не особо не работают. Но вот что касается карты лояльности, именно местные паблики очень вообще залетают хорошо. Когда вы, например, Мойка находится у вас в каком-то районе, там, к примеру, там Люберцы, да, и вы там в Люберцах по-любому есть какие-то местные паблики, которые все подписаны. Вот там рекламируйтесь, и это будет хорошо заходить. А, это очень тяжелый вопрос. Наверное, пока я не могу Ничего посоветовать Как правильно организовать электронную очередь Потому что мы ее не организовывали, И этого не делали И запроса такого к нам не было Если у нас будет такой запрос То мы постараемся, конечно, что-нибудь придумать Сейчас, например, если кто не знал наши, наши платы сейчас позволяют Подключать к ним светофоры И вот уже несколько клиентов этим воспользовались Поставили светофоры И ну, это так очень удобно да, Если особенно у вас закрытая мойка то это вообще круто, удобно и смотрится очень красиво. Когда светофор загорается, выехал машина, светофор загорелся там зеленым. Все, ну смотрится так симпатично. Так, ну смотрите. Это делает вообще, обычно это делает местный водоканал. Вы просто идете в местный водоканал и говорите, слушайте, я хочу вот... Сделать анализ воды, скажите, пожалуйста, мне, дайте мне анализ воды. Вообще, в идеале лучше делать это, если вы мойку еще не запустили, несколько раз, ну, через там определенное время, там две недели, месяц делать анализ воды. Первое. Ну, если городская вода, в принципе, один раз хватает. Если это какая-то скважинная вода, то раза два-три там в течение каждого месяца я бы советовал делать. Почему? Потому что вода прям кардинально может иногда измениться. Ну, не сильно, но бывает, что меняется. Поэтому лучше, конечно, два-три раза делать. Тройка МСО идет по времени. Ну, смотря сколько постов. Ну, в среднем сейчас мы дошли до такого, что мы можем за два месяца полностью, например, шести постовую мойку, мы можем за два месяца запустить вообще без проблем. Сейчас уже мы вот на таком уровне. Это и запуск оборудования, и полностью постройка, заливка, бетонирование. Ну, все-все вместе. Да, мы работаем от одного поста и таких проектов миллион, которые мы поставили, однопостовых. И один пост, у нас цена идет от 195 тысяч. Есть 195 тысяч, есть там 270 тысяч, если я не ошибаюсь, или 255. 255, вот, кажется. И 320 комплекта. Пока такие. Скоро будет еще э, более дорогой комплект. Э, это уже будет с сенсорным монитором, там, совсем делаем Честно, я сенсоры пока, блин, я к ним не очень хорошо сам отношусь, потому что чтобы хорошо видно было сенсорный монитор, это должен быть полторы тысячи камдел, ну это яркость экрана, а такую очень тяжело найти, в общем там надо это прям заморочиться, чтобы сделать. Ну поверьте, вот мы собираем, мы очень много устанавливаем оборудование, вообще очень-очень много оборудования ставим и... Конечно, в любом случае, каждый раз где-то, до да что-то, конечно, вылазит, где-то что-то происходит. Ну, какие-то моменты все равно бывают. Здесь вопрос, это с постройкой цена. Вот, э, нет, это, конечно, не с постройкой цена. Постройка э, стоит от 400-450 тысяч один пост. Поэтому постройка, конечно, туда не входит. Это, я не знаю, что, что за конструкция будет, если в эту и что за оборудование будет, если за 200 тысяч с оборудованием вместе в постройке. Ну, это логично, да, в принципе. То, несмотря на то, что мы стараемся, даже если мы какой-то там чип маленький, который стоит там, я не знаю, стоил там 100 рублей, там, или... 500 рублей, я не знаю, там, если можно ему заменить там, более дорогим, более качественным, мы обязательно заменим на более дорогой, более качественный. Там. Понимаете, мы работаем над этим и очень сильно. Поэтому могу так сказать. Если э, вот какую-то новинку мы вам предлагаем, Блин, я ее очень-очень часто, очень долго, точнее, стараюсь э тестировать, прежде чем вам что-то предложить. Ну, потому что я очень хочется, чтобы вы всегда оставались довольны. Над этим мы очень сильно заморачиваемся. Каждый, каждый там часть-тюльку начинаем тестировать тысячу раз, чтобы ну, все было идеально. Да, конечно, можно, вообще без проблем. Но тут надо смотреть, есть ли у вас там место для того, чтобы поставить еще два поста. Э Вообще, возможно ли, если это, конечно, ну, физически возможно, там, если территория позволяет, то, конечно, без проблем. Там всегда обращайтесь с удовольствием даже. Ну, фиг знает, честно, я, я не помню, чтобы они ломались. Вот так я могу сказать. Я не помню, чтобы они ломались. Если они где-то бы испортились, я бы мог сказать, ну, знаете, там год-полтора служат. Блин, я видел, они работают у людей там по 3-4 года, работают нормально. Ну, по крайней мере, ну, этому бизнесу всего 6 лет. Вот я... я есть, есть мойки, короче, где сековские дозаторы стоят в принципе там... Ну, точно. Ну, 3-4 года точно вот, я знаю, что стоят. Они очень хорошие, в принципе. Но, смотрите, там тоже есть модели. Есть модели более дешевые. Они, конечно, быстрее выходят из строя. Есть модели более дорогие. Они уже э, дольше служат, дольше работают. Сека мешать химию нет, не нужно. Сека... но смотря какая Сека. Если то та Сека, которую мы ставим, и модель сейчас не помню, если надо, обратитесь к нам я вам скажу точно модель но мы ставим более дорогую серию и там не нужно она там смотрите что зависит что это значит дешевые более дешевые всякие они не могут например тащить густой раствор они не могут более концентрировано быстро портится если там сильно концентрирован мембрана не позволяет там начинается проблема поэтому мы ставим более дорогую которая на это все рассчитана, она может во первых она может Всасывать густую химию, вы можете спокойно, не обязательно покупать химию именно для МСО, жидкую такую, можно и густую использовать. И второе, то что она не разъедается от концентрированной, сильно концентрированной химии, ничего не происходит, она работает очень хорошо. Смотрите, это надо понимать, сколько насколько земля. Нельзя сказать, что земля вот 3 сотки хватит. Она может быть какой-нибудь такой формы, что хрен поймешь. Мне, ко мне иногда клиенты приходили, например, и говорили там, у меня там земля э, 10 соток или 6 соток, к примеру. 6 соток в основном бывает, да? человек говорит, у меня 6 соток земля, вот можно поставить, сколько постов? Я говорю, ну вот так примерно, вот столько, вот столько. Садились там, карандаш, ручка, листок и рисовали, писали с ним. А потом мне приносит проект и смотрит, и я смотрю, а там, э, там невозможно так поставить, потому что земля, она вдоль суженная это ромбом такая земля, и она вдоль такая суженная земля. И там, там один пост бы как бы как-нибудь разместить, да, нормально, правильно. В общем, обращается ко мне клиент, он находится здесь в Москве, это мой знакомый. И он мне говорит, слушай, дружище, вот здесь вот 10 метров мойка, шириной 10 метров там три поста обычная мойка где с обычным мощиком и он говорит можно ли там сделать трехпостовую мойку самообслуживания я естественно сказал что нельзя почему потому что расстояние слишком маленькое это получается по 330 каждый бокс соответственно вы сами понимаете что машина туда не заедет потому что это слишком э, узко получается это слишком узкие боксы получается и в результате представьте машина ширина машины ну в среднем джип например метр два метра и останется там всего по 70-60 сантиметров. Само копье только 60 сантиметров. Естественно, там мыть будет очень тяжело и очень неудобно. Клиенты будут недовольны, клиенты будут ну мыть, ну, как мокнуть, в общем, брызгать эта пена будет, все такое. Естественно, я ему сказал, что нельзя. Хотя мне было выгодно, по идее, ему сказать нет, конечно, братан, давай поставим, мы тебе все здесь замутим, все организуем, все хорошо. В результате мойка не была там запущена, но взяли эту мойку другие, и они запустили и сделали там мойку самообслуживания. И также сделали три поста. Ничего не увеличивая, ничего не делая. Соответственно, он ко мне потом звонит через какое-то время говорит, блин, я пожалел, что послушал, вот я надо было все-таки мне там запустить мойку. Еще раз хочу вам объяснить. Мне было бы выгоднее вам продать это оборудование, поставить его и сделать что хотите, там это ваше дело. Но моя задача не просто вам продать оборудование. Моя задача это посоветовать вам как лучше. И я всегда выбираю тот вариант. Пусть даже мне невыгодный вариант, но я советую всегда Всегда стараюсь сделать и то же самое я всегда говорю всем своим работникам никогда не обманывайте клиентов которые если вы в чем-то не уверены не говорите клиенту об этом да и не пытайтесь там что-то из головы придумать и если вы понимаете что для него что-то будет хуже то говорите как есть что это нельзя делать это можно делать поэтому когда вы меня что-то спрашиваете если я вам говорю что нет нельзя я ну реально беспокоюсь о вас они а делают так чтобы там как-то свою выгоду сделать или против вас мы за вас, мы вам стараемся помогать, мы стараемся быть рядом, мы стараемся, если кто-то вообще не знает, что за это бизнес и как с ним работать, мы в этом очень много, ну, очень хорошо разбираемся, очень, очень много знаем, поэтому мы стараемся, мы исходя из собственного опыта. Если что-то происходит потом не так, как вы планировали или... Ну, мы тут не виноваты. Наше дело, главное сказать вам честно, как это будет, исходя из собственного опыта. Вам огромное спасибо, кто за нами смотрит, кто уже обратился к нам, кто работает с нами. Огромное вам спасибо за то, что выбрали нас, за то, что работаете с нами, за то, что дальше сотрудничаете с нами. Мы очень стараемся для вас, ради вас, и стараемся делать продукт только лучше, и только улучшать в нем все, и ни на чем стараемся не экономить.